Привет всем! Внимание, сейчас будет байка. Небольшое предисловие. Я тут по делам своего исследования полезла в старые китайские легенды об Адхисатве Ти Цзанг, он же Джизо в Японии, и нашла абсолютно замечательную историю, которая мне очень-очень понравилась. Итак, когда-то давным-давно был, жил-был в Китае благочестивый монах которого звали Динфа. Монах занимался в основном тем, что день и ночь молился. А у него была, была большая, большая светлая мечта, чтобы перед ним явился воплоти, вот ясатпатидзанг. И вот он молился, молился, молился, молился, молился он три года. И однажды в их монастырь пришел молодой и никому не известный монашек, попросился на ночлег. И вот пока он стоял там, договаривался со всеми по коридору проходил э, тот самый динфа, э, монашек его увидел, заговорил с ним, сказал ему буквально несколько слов и к изумлению всех окружающих взял и растворился в воздухе, э, находясь в некоторых непонятках, э, обитатели монастыря подошли к динфа и спросили, о чем вы вообще говорили он Единственный, вот он с тобой поговорил и растворился. Что же он тебе такого сказал? Один фа сказал, ну, он мне сказал, что, мол, желание твое исполнить нетрудно, только мало ты чего-то хочешь. Но я не понял, что это. Но тут кому-то из его друзей пришла в голову мысль, сказал, так ты же все это время молился, чтобы увидеть, Выплати Бхасатву, Тидзанга, ну вот, вот, это он к себе и пришел и сказал, что, ну да, ну показался я тебе, а дальше-то что? Дзинфа понял, что так оно и было, ужасно расстроился, плакал целый день, но потом понял, что действительно какое-то глупое у него было желание, и с того момента стал стремиться к просветлению. И вот через какое-то время он был вознагражден явлением... Бадхисатва Дизанга теперь уже во сне. И Дидзанг сказал: Извини, конечно, за такой тонкий троллинг, но надо было тебя как-то направить на путь истинный, а то ты такой старательный, но делаешь все не так и не с той мотивацией. Но вот теперь все у тебя будет хорошо, и ты себе уже своими молитвами даже обеспечил э, возможность перерождения в в небесах тущита, а может кто, кто тебя знает, может быть даже это до просветление домолишься. Вот такая интересная история с хорошим финалом. Всем спасибо, пока-пока.